Раз-раз, раз-два, раз, проверка записи. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет гайд на Акшана. Я, короче, все-таки не смог добить, как я планировал, до 100 игр 7 ранг на Акшане. И не смог добить даже сейчас на 100 там игр 7 ранг на Акшане. На данный момент здесь на аккаунте 123 игры на Акшане. Завис я в Алмазе. Игры вообще не шли, поэтому... Ну что поделать ну запишем так хотел 7 ранг хотел забрать какую-то топ позицию в данный момент я не знаю там 11 action на сервере ну да 11 й акшан на на сервере был топ-2 но ну, как видели у меня большой устрих был поэтому пойдет как есть давайте разберем акшана вообще все его преимущества Я не знаю там вообще сильный очень персонаж его когда апнули он прям реально заиграл. Кстати, этот аккаунт, я еще не знаю, кому я его подарю, но кому-то его подарю. Тут осталась одна игра отыграть на Эску, и будет седьмой ранг на Акшане. Так что, в принципе, как мы видим, у него. Давайте уже начнем рассматривать большой урон. Хорошая поддержка. Да, вот две палочки. И очень большая сложность. В чем заключается эта сложность? Конечно же, мы рассмотрим сейчас вот в тренировке. Попробую разобрать все, что можно, и нельзя как говорится, свою точку зрения философскую на этот счет и, конечно же по сборкам, по всему что касается дополнительных умений я выбираю чаще всего воспламенение и скачок Кто не знает, это вот воспламенение и скачок и, конечно же, казнь электричеством беру казнь электричеством почему казнь электричеством? потому что Акшан, он может взрывать моментально на пол Хари да, на полу лица противника и за счет этого выигрывать бой. Как мы знаем, ульта у него работает, чем меньше хп у противника, тем больше урона она нанесет. Ну сейчас мы рассмотрим в принципе чуть поподробнее этот момент. А, Разберем его просто полностью, потому что я уверен, что многие не умеют играть просто на самом Акшане. И это является прям большой-большой проблемой. Потому что, когда встречаешь Акшанов, они, во-первых, собирают непонятно как. У него много вариаций сборок, реально, ребят, очень много вариаций сборок. Они все ситуативные, очень ситуативные. Но сейчас это все по очереди, по плану разберем. Что касается скиллов, как мы будем максить скиллы в общем. Максится всегда первый скилл бумеранг у него, да, бумеранг Мстителя. Он очень-очень-очень хорошо заходит в плане урона, настакивания по чтобы щит сработал. И потом, конечно же, будем зацепной пистолет, да, то есть кошечку, чтобы можно было там полноценно крутиться. Поткнулись, ну не важно. Вот, чтобы можно было полноценно крутиться. Давайте разберем сразу его умения, чтобы не было сомнений, что куда, как почему. Так, при каждом третьем попадании атака или умением наносит дополнительный магический урон и ложит на себя щит. Щит и урон э, вариативно растет с уровнем, да, то есть чем больше вы уровнем, тем больше он растет. В данный момент он уже у нас уровень 15. Давайте мы сбросим уровень, посмотрим, сколько у нас э, будет так действовать пассивка. Так, наносит 25 единиц урона, да, и щит, который получает 40 единиц. То есть, э, каждый раз, когда мы будем повышать уровни. Она будет расти в зависимости от уровня. Думаю, всем это понятно. Так, окей. Со щитом и третьим ударом понятно, да? То, что вы делаете каждый третий удар по противнику. Сейчас мы поставим манекен, чтобы вы понимали, что такое каждый третий удар, как это выглядит. Вражеский манекен. Мы делаем метку на противнике, да? Две метки. Третья метка, магический урон. Дополнительно на вас появляется щит. Щитка дэшится по два... Кстати, насчет щита. Uh, этот чит uh, с, уровнем, с уровнем, он быстрее набирается, то есть если мы видим как он сейчас набирается у нас на 15 уровне, да, вот мы его взорвали желтая меточка набирается то мы сейчас делаем сброс сброс уровня, тебе сброс уровня делаем, сейчас мы отключим бота, чтобы он там нам не запушил вот uh, и теперь смотрим как на первом уровне он набирается рыч и он медленнее в разы просто набирается, то есть с уровнем все растет то есть его нужно прокачивать. Нельзя э, быть саппортом, так называемым. Э, Акшан должен корить. Реально, Акшан должен корить. И самое что интересно, я его тестировал э, в ранге алмази, как на соло э, линии, так и в миду, на ADK лайне. Э, везде он себя хорошо показывает. То есть на линии э, в виде кора. Э, ладно, с этим хорошо. Давайте еще раз посмотрим, э, что еще дает нам пассивочка. Акшан совершает второй выстрел Что такое Акшан совершает второй выстрел Кто не знает, ребят, у Акшана есть такая фишка Как двойной выстрел Просто двойной выстрел Если вы Нажали, и он стреляет, он делает двойной выстрел Просто двойной выстрел Оп, смотрите, видели Двойной выстрел А теперь смотрите прикол Нажали, побежали, вы ускорились Нажали, вот выстрелили Давай выстрел. нет, один выстрел вот вы бежите просто, вот бежите Давайте так, и нажимаете выстрел Вы ускоряетесь Давайте мы накинем уровень и увидите Как он повышается, скорость перемещения с уровнем Она повышается прям до 80 Вот мы бегаем и стреляем То есть в лейте убежать от Акшана Это, блин, прям сложно, потому что он Когда накидут даже по одному выстрелу Он очень быстро ускоряется А чтобы забрать противника, ему стоит Просто встать и сделать два выстрела Ладно, с этим понятно. Бумеранг. Как работает у нас бумеранг, да? Мы выбираем цель. Чем больше цели... Давайте поставим... Давайте так вот проверим вначале, смотрите. Достал. Прокатился, да? А теперь, смотрите, прикол. Кто не знает, ставим чуть-чуть дальше. Закидываем бумеранг. И он катится дальше. То есть, чем больше противников находится на... Пути Акшана, через которых он кидает бумеранг. тем дальше он летит. То есть он может пролететь вплоть до блин, всех персонажей. Да, вот если они стоят в линию. Э, миньоны. Неоднократно я убивал врагов через миньонов, которые делали ТП на базу. Э, по принципу, вот стоит вышка, да. Идут миньоны. Они вот так идут. Я вижу, что он здесь ТП-шится. Я выбираю позиционку. И прям через миньонов я рикошечу и убиваю его. Ну ладно, с, с этим понятно. А теперь самое интересное, да, то есть э, воскрешение. таки воу, воу, что воскрешение. Воскрешение, да, опасная игра. Враг, убивший союзного чемпиона на 40 секунд становится негодяем. При убийстве негодяя акшен получает 100 золота. Но, когда он уходит в маскировку, маскировка это у нас вот, хоп, вы невидимый. Когда вы заходите в поле зрения противника Легко обнаружить, где противник в кустах находится А когда вы подходите, у вас знак оклицания появляется Видите, сразу вас спалили То есть нужно правильно позиционироваться Во всем остальном вас не видно Пока вы так перемещаетесь, вас не видят мобы Но перемещаться нужно возле стенок Как только вы отойдете от стены, у вас пропадает круг И все, ГГ, ВП, вы становитесь видимым и плюс, опять же, на начальных уровнях у нее большой КД, то есть нужно все время э, понимать то, что вы должны дойти до определенной стенки. Понимаете, да? То есть тут реально дистанция до стенки прям ух. Видите, почти закончилась. Поэтому нужно ботинок собирать вторым предметом, но мы к предметам сейчас вернемся, потому что это сложно. Хорошо, э, когда вы убиваете негодяя, негодяя, у нас идет отметка. И сейчас, к сожалению, не знаю, там можно подставиться, конечно, Ä, пойти в мид боту Его надо Ладно, неважно. Короче, в принципе разберетесь Метка появляется на противнике И когда вы движетесь в сторону противника в невидимости Будет дорожка такая Ладно, блин, уговорили <серк segunda. temporada>. <серк <серкот haha> Идемте, короче Накинем ей тоже уровни Идем, убей меня Убей, мне нужна метка Мне нужно показать людям, как это происходит Жух Сейчас мы умрем Впервые в истории я даюсь боту, чтобы показать, как это работает. И что, метка будет? Метки не будет, потому что я тут один. Ну ладно, хорошо. Метки не будет, э, ничего страшного. Метка появляется на противнике, и у вас на дороге, когда вы бежите к, к чему-то, да, то есть у, у вас э, идет э, полоса. В По этой полосе, когда вы движетесь, вы движетесь в сторону противника. Именно, то есть там, где он находится. И нужно будет научиться ей пользоваться Потому что иногда противник может просто зайти в кусты Просто зайти в кусты Вы можете не среагировать на том, что у вас появится знак оклицания Да, типа, что вот он в кустах Вы можете сдалека увидеть то, что там в этих кустах заканчивается дорожка И если этот противник бежал, да, то есть и она там заканчивается Нужно использовать бумеранг, потому что он скорее всего тпшится И вы такие, оба-на, братан, привет И доиграли по нему просто Все, окей что у нас там за цепной пистолет? Вот это, кстати, интересный скилл у Акшана. Давайте я покажу, крутанемся вокруг товара. Давайте как-то вот так вот крутанемся. Как видите, когда мы летим, мы еще стреляем. Стреляем по противнику, который, который противник. Приоритет целей нет у него. Он стреляет по всем подряд по ближайшим целям. То есть, если мы видим тут манекены... Акшан будет стрелять по манекену, по ближайшему манекену, который в поле зрения. В этом же гайде мы рассмотрим, какие места для прокрутки у Акшана лучше всего. да, То есть мы пройдемся по карте с перезарядкой 0, и я вам покажу, как, где, откуда, куда цепляться и все остальное. Очень интересно, очень полезно, познавательно. Надеюсь, я вас не встречу в рейтинге смотрящих мой гайд. Ладно, шучу я на самом деле. Я делаю гайды для того, чтобы вы могли тащить максимально результативно, подниматься по рангу. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии обязательно и подписывайтесь на канал. Тримы будут проходить у нас на Твиче, а YouTube у нас как контент-площадка. Окей. Кошка мы разобрались, Ультимативная способность. Смотрим. Ну, написано 7, 7 выстрелов Но 7 выстрелов это третий ранг Как видим, написано слева пули Да, пули 5 штук, они заряжаются Минимальный урон 20, максимальный 80 Как это работает? Как видите, тут идет дополнительно На ульте плюс 12.5 первому задетому врагу Или зданию и остальным Увеличивается до 120 плюс 50 От сборки физической от, В зависимости от Недостающего здоровья цели то есть каждым разом оно будет бить сильнее как мы это проверим наверное, мы сейчас добавим денег э проверим вот на первой цели мы сейчас заряжаем как видите очень мало урона покупаем э ботрок заряжаем с ботроком чуть чуть больше да, урона а теперь давайте мы раздамажим за счет ботрока манекен раздамажим где-то наполовину ультимейт надо использовать где-то наполовину почему он такой сложный сам по себе персонаж а, потому что прежде всего вот все мы раздамажили грубо говоря и теперь смотрите какой урон вносится уже по сотне 99 99 99 учетом того что у тут у противника много брони да, брони по, по сотне, поэтому чем меньше здоровья у противника, тем сложнее. Ультимативную способность можно применять с крюком. То есть вы заряжаете ультимативную способность, использовали крюк, вы летите и стреляете. Поняли, да? То есть это вы повышаете свою мобильность, изменяете траекторию полета и тому подобное. Он может в лету стрелять, как видите, да? То есть Акшан не любит стоять возле стенок. Ну не любит он просто возле стенок стоять Ему не советуется, потому что он делает вот так и все Ну удобно на поворотах, Скажу честно Удобно на поворотах Так, как работает вообще кошка? Когда вы цепляетесь, у вас есть выбор, влево или вправо И вы выбираете, в какую сторону вам лететь Ну давайте сейчас полетели вправо Смотрите, оп, нажал вправо, полетели вправо Раздамажил по парочку, накинул на себя щиточек, да? Думаю, понятно что касается комбинации, ультимейт можно переносить с помощью флэша. Ну, как видим, это союзный тавер. Если мы сейчас пойдем бить... Ой, споткнулись мы. Пойдем бить Джинксу. Дай бог, чтобы она заховалась за тавер. Беги за тавер, беги за тавер. Вот, если она закрывается за, та... за тавер, вот, мы ста стали и смотрим луч. Мы бьем тавер. Полезно доигрывать, когда нужно какой-то тавер забрать, да, там у него, допустим, 600 хп. По таверу работает тот же принцип э недостающего хп. Чем меньше хп у нашей башни, тем больнее будет бить ульта. То есть, если вы знаете, что противник захочет заховаться от ульты Акшана, даже если у него фулл хп, на удивление это глупо, он будет ховаться за башней и тем самым сделать свою же фатальную ошибку. Вот он будет ховаться за башней, оп, не заховалось. Хорошо, насчет ультимативной способности миньонов э, он казнит сразу. То есть ульта казнит миньонов как это выглядит давайте мы сейчас включим миньонов где они там убрать миньонов добавить миньонов так женщина женщина кошка, успокойся сейчас придут миньоны мы зарядим немножко снарядов такой казнь миньонов это когда они просто умирают вот мы заряжаем ульту отойди назад как видели мобы упали просто с первого выстрела вот мы разряжаем, они просто умирают с каждого выстрела. Напоминаю, что на первом уровне у нас всего 5 выстрелов. 5 пуль, да, то есть и ближе к лейту у нас уже 7 пуль. Это все варьируется с, с уровнем. Дальше, насчет кошки, вот этого вот скилла, да. Он у нас кадешится, когда вы получаете ассист. Да, когда вы получаете ассист. Либо же убиваете противника. То есть принцип перезарядки 0. Когда вы бежите, убили кого-то, засистили, пошли дальше. Как мы видим, если вы сыграли где-то по карте, вы можете в этом плане доиграть. Так, ну это смотрите, это у нас сейчас предметов нету, сейчас мы сыграем еще с ней за счет предметов. И давайте на базу заодно, хоп, при приехали. Так, в принципе, я думаю, все понятно. Нельзя использовать первый навык, второй навык, когда ты крутишься, только ультимативную способность. Ты прям э, в полете можешь использовать ультимативную способность, зарядить и, допустим, полететь еще дальше. Ну, к примеру, если вы там где-то что-то ассистили, ты летел, кого-то убил такой, летишь, убиваешь, нажимаешь ульту, потом у тебя она кодешится, и ты летишь дальше, просто накидываешь. Это так и работает. Ну, то есть, когда вы получаете ассист, она получает перезарядку. Тут так и написано. Участие в убийствах вражеских чемпионов сбрасывает перезарядку этого умения. Приоритет отдается чемпионам, которых Шан недавно наносил урон. Эффект при попадании наносится 25% урона. Как видите, приоритет все-таки есть, но есть это когда вы уже били противника. Если вы где-то и шли на линии, и решили вот так вот крутануться, он будет бить ближайшую цель. То есть желательно выбирать все равно изолированную цель от мопчиков и по ней играть, ладно, с этим я думаю понятно, теперь самое интересное, как собирать Акшана, какие сборки на него существуют, э, какие этапности и все остальное, в данный момент вы видите сборку э, прокастера, это сборка кастующего, хилищего, танкующего Акшана, блять, сложно сказал, знаю, короче, ребят, смотрите, суть этой сборки такова, Почему собираем э, ботрок первым, грань вторым, да, то есть, ну, ботинок, конечно, ботинок вторым, такого вот такой кусочек собирается. Объясняю, почему именно в таком варианте. Э, ботинок нужен для того, чтобы перемещаться от стены к стене. Это необходимость, жуткая необходимость, потому что чем медленнее, ну, вы когда просто заходите в, в тень, вы становитесь чуть-чуть медленнее. Вы такие, типа, бежите, оп, и вроде как бежите, но не бежите. Сейчас мы находимся под... Э, багом ускорения фонтана да то есть уже он прошел мы такие типа оп ну то есть заметно сразу понятно да то что мы перемещаемся вроде и быстро а вроде и не быстро То есть в любом случае ботинок он необходим так хорошо берем ботинок и грань бесконечности преимущество грани в том что оно дает крит а у вас есть два выстрела и это очень очень имбово потому что где-то вы влетаете Начинаете играть с противником, вылетает крит, сразу первый крит, да, и он такой, типа, вот the fuck это было? А крит вылетает, как видите, неплохой даже по э, миньончику, точнее манекенчику, у которого куча брони. И, опять же, он апгрейдит нам первый навык и ультимативную способность, потому что он дает нам силу атаки. То есть, если раньше мы били по манекену по 99, собрали грань, мы уже бьем по 113, с учетом того, что у него много брони. Клинок Салари. Зачем он нам нужен вторым предметом? Это именно для взрывного поведения. Когда мы используем умение, давайте уберем перезарядку 0. Когда мы используем умение, у нас получается то, что мы заряжаем клинок Салари. Мы можем быть где-то в инвизе, мы можем начать какой-то файт использовать моментальное умение и, как видите, с помощью него у нас уже просто горят как критов. ритов. И когда вы дерете с противника, вы повышаете вероятность того, что вы ему засадите крит очень больный, 230% от грани. Не просто так, а, а грань, грань усиляет наш критический урон. Танец смерти. Вот в этой сборке хорошо заходит танец смерти, потому что он вас о, сделает жирным. 30% урона который танец смерти поглощает я делал обзор э, вообще всех физических предметов кому интересно кто не разбирается в предметах можете зайти конечно же посмотреть видосики на канале вот есть обзоры э, думаю кому то будет полезно так вот поджигание получает 30 урона 30 урона меньше сразу меньше но постепенно этот урон э, возвращается Uh, принцип этой работы, скажем так, вам нанесли урон. Идемте, найдем джинксу. Пусть она немножко раздамажит. И я вам покажу принцип того, что... Давайте мы ей сразу денег накинем, чтобы она вернулась, уже была более сильная. Думаю, хватит ей. Давай, бей меня. Ладно, не хочешь ты, будет бить тавер. 26, видите, 26 чистого урона. То есть это... На 3 секунды у нас, каждую секунду уносится чистый урон, блокировка 30%. А теперь мы подойдем чуть-чуть поближе, используем щит и теперь вот у нас хп не снималось, потому что на нас был щит. Щит, как говорится, своеобразно блокирует поглощение этого урона, точнее он поглощает в себя, если быть точнее. Вот, мы повесили на себя щит, и что происходит? Правильно, мы не умерли, хотя должны были умереть, потому что там была ульта, и эта ульта должна была, в принципе, убить. Воп-воп-воп-воп. И, как видите, нас постепенно э, наносится урон. Урон э, проносится у нас, если было пробитие через э, жизнь, не через щит. Да, то есть нас били-били-били, но не убили. Хорошо, я думаю с этим все понятно. Идемте дальше, рассмотрим предметы. То есть для выживания, для против всяких там коров, да, то есть это прям идеальная сборка. Вот есть там у врагов какой-то мастер И, который жутко вырезает, какой-то З, который жутко вырезает, Танец смерти. И я закрываю всегда этот весь цирк с помощью кровопийцы. Кровопийца, кровопийца дает нам вампиризм, урон и все остальное. То есть Ульта теперь, ульта, ультимативная способность Сделать 7 выстрелов По 261 урону То есть вы понимаете Насколько это больно выглядит со стороны Это практически Полторы тысячи урона Ты можешь нанести вражескому кору То есть, объясняю У врага пол хп У какой-то джинксы просто навсего И вы ее просто можете С помощью ульты с пол хп да, Шотнуть По если соблюдать правильную, правильную сборку на Акшане, это, объясняем и рассматриваем первую сборку, первую мою сборку. Это сборка игры моя. Вот, мы используем ультимативную способность. У нее мало ХП, понятное дело, мы разряжаем все, она просто умирает и падает. Так, ну с этим понятно, сейчас она прибежит, у нее 20 тысяч в кармане, сейчас она заряженная будет. Представим то, что мы полностью собрались. Ботинок я чаще всего собираю э, в стазис. Но иногда нужны тени, иногда нужно искупление. То есть, ребят, ботинок собирайте по, по тому, как это вам необходимо. Если противник позиционируется прямо возле тавера, вы не знаете, что с ним делать, сократите с ним дистанцию. Как видите, просто с маленького прокаста джинкса половая прилипла. Она не ожидала этого поворота, но тут сыграл Акшан, дал ей просто третий первый ульт, и она умерла. Ну, еще автоатаку. Ждем ее еще раз, показываю еще раз. Мы с ней на равных условиях. У нее, в принципе, вон фуллбатинок, единственное, там последнее, там, глошатый какой-то. Мы сократили дистанцию, сделали пару выстрелов. Можем доиграть вот так вот тут. Вот. Да, то есть... Ну, ей уже надо бежать, просто бежать. Просто надо бежать. Не знаю, давайте может, другого ДК покажу, как это выглядит со стороны. У Акшана очень взрывной урон. За счет Салариса он вообще себе сразу повышает Да, то есть входящий урон. То есть, когда вы используете какое-либо умение, убираем перезарядку, идем, идемте опять встретим. Вот здесь у нас джинкса будет стоять по, -по привычке, да? У нас сработала казнь, у нас сработал э, Ботрак, в принципе урон, я думаю, прям шикардосик хорошо, теперь давайте же рассмотрим э, вторую сборку хоп-хоп-хоп чик-чик, оба, она все таки вау, что это было? можно так можно так видите? но можно выбрать позиционку правильную чтобы крутануться вокруг товара просто. Это если на тот случай, если противник где-то рядом тусуется, дальник какой-то, не ближний, Ближник просто тебя собьет это. И все, вот. Ладно. Идемте следующую сборку тестировать. А, перезаряжается третье умение кошка 3 секунды, когда вы не попадаете. То есть вы прям должны научиться попадать потому что без, без КД это всегда интересно как это происходит, вот вы не попали 3 секунды КД, 3 секунды в тимфайте для Акшана долго. так, хорошо одну сборку мы рассмотрели идемте следующую сборку рассматривать мы продаем вот это все оставляем только э, клинок падшего короля и грань да, то есть мы оставляем клинок падшего короля и грань и дальше идет у нас Такик, Ураган Рунан и уже ситуативный предмет. Это может быть танец смерти, это может быть э, похититель сущности, это может быть э, где он там? Может быть кровопийца, может быть Глашатой смерти. Принцип вот глашатой смерти. Э, в чем преимущество этой сборки? У вас очень большая скорость атаки. Вы очень быстро накидываете урон. Урон накидываете вы сразу по трем целям. Как вы видите, да. Татик вам поможет в реализации э, ассиста. Да, чтобы воскресить союзника. Многие как бы об этом не говорят. Я не знаю, вообще я не видел, не смотрел гайда на Акшана. Не вижу в этом смысла, потому что я его заманил И как бы разобрался вообще в его механике, в его игре. М в чем преимущество именно статика? Вы начинаете файт Вот бежит, допустим, та же Джинкса, убивает вашего тиммейта. Вы дали в товар, вы засистели уроном Джинксу. Ваш тиммейт убил Джинксу, которая убила вашего тиммейта. И что получилось правильно? Вы его воскресили с помощью одного предмета, который называется статик. Да, просто с помощью статика. Просто с помощью статика вы его воскресили. Несложно, правда? А, Рунан, у него большая скорость атаки, шанс так как бы в этом плане он очень шикарен. Как видите, мы очень быстро к нему добежали. Мы делали выстрел и бежали. Вот, по одному выстрелу, не по два. У нас большая мобильность. Можем стать перед мопчиками, использовать первый навык и быстренько их сожрать. Очень быстро, не правда ли? Неплохо быстро для Акшана, как бы для... Ну, мало кто из... Ну, там, Джинкса может так попробовать пару ударов забрать мопчиков. Больно, не правда ли? Урон, кстати, не сильно отличается. Если там было 261, то здесь 241 в этой сборке урона. Урона. Так, дальше. Погнали еще рассмотрим парочку сборок. Я акцентирую внимание все-таки ему на крит, на крит шанс. Эм, в этой сборке вот некоторые ребята, я смотрел, там э, собирают прям, скажите мне, через похититель сущности. Ребят, дичь, первым предметом не собирайте. Ну вы усилийте свой первый навык на 20. Что такое 20 для первого навыка? Ну это блин, ну ребят, ну блин, ай, это карамба. Вот когда у вас full затар, вы понимаете, что вам антихил не нужен, вы берете и собираете похитильцу. И тогда у вас кардинально увеличивается урон. То есть наносим 75, 175, да? А, продаем его, покупаем злобы Сирильды какую-то. 59-59 он работает от шанса крита вашего если у вас крита не будет он не будет работать хорошо теперь рассмотрим сборку э, более ужесточенную да то есть это она акцентирована менее на криты а больше как на, на противотанковую какую-то знаете хотя против танков я все равно играю в криты но эта сборка режет броню противнику это леталити сборка я бы сказал бы очень такая тяжелая. Собирается она через, опять же, через клинок падшего короля, да, то есть первый предмет клинок падшего короля это вампиризм скорость атаки, это мастхэв предмет, который должен быть у него. Следующий предмет у нас покупается либо глашатай глошат, смерти, либо, да, то есть вы не уходите в крит. Вы чисто прокастер, который сделает пару выстрелов, там ультанет и все. И убежит это против тех у кого много очень много брони вот но в большинстве случаев я все равно собираю грань грань нужна потому что крит крит крит крит урон урон крит ну все равно советую грань убрать советую вот берите вот это вот, вот это два двойная комба она просто вас усилит хорошо а, давайте так мы взяли грань и мы теперь берем черную секиру черная секира срабатывает Сейчас мы серильду продадим. На ультимативную способность. То есть вы наносите каждый раз больше урона, потому что вы режете броню противнику. Поняли, да? То есть урез брони работает на э, черную секиру. Но, напоминаю, эта сборка у нас идет против танков. Э, злоба серильды. Вот этот предмет. Он берется тоже в коллекцию. Потому что у него есть э, процент игнорирования брони. Она, он просто игнорирует эту броню. И, конечно же, закроем каким-то глашатым, потому что мы уходим максимально леталити сборку. Это та сборка, там где, как видите, он криты вылетает у нас по 750, по 400 обычный выстрел. Но чуть больше, чем был. Идемте теперь в мид. Посмотрим мы теперь на Джангсу, как она будет себя чувствовать. В этом плане. Она у нас Кор, э, не Танк. Потом мы сейчас добавим какого-то Горена. Как видите, она захилилась. Давайте еще раз. Дубль 2, стой, далеко не уходи женщина. Мы ее замораживаем. Как видите, урон немножко не тот. Но этот урон нужен для... Для конкретно против танков против тех у кого куча брони вы можете конечно добавить в эту сборку вместо какого то к примеру эм, черной секиры вы можете добавить себе столари и тем самым усилить шанс крита шанс крит будет вылетать почаще, побольнее но опять же, вы же должны понимать, что являетесь вы основным кором команды, спомогающим кором команды, да, то есть, э, как вы будете курить эту игру? Вот в чем вопрос: как вы ее будете курить? Скажите, с критами поприятнее, да, чувствуется? Разрядили ей ульту в лицо. И все, ГГВП. Других сборок по принципу, как я смотрел, у некоторых там ля топ-1, э, которые собирают э, максимальную скорость атаки, ботарки там всякие, смерти разума, я их не одобряю. Просто не одобряю, потому что я их не понимаю. Но ну, у тебя вот э, принцип. Э, принцип скорости атаки. Э, они собирают вот в такой поэтапности. Воп, смерть разума. А дальше у нас идет какой-то статик. Статик, статик, статик. Идемте берем статик. А, сили, серильда, серильда, сили, серильда, вот она. И закрывать это все гранью. Ну, типа, войнот, вроде как сексуально смотрится. Вроде как, да. Скорость атаки есть, все остальное, но если взять начальный профит, начальную игру, а она слабо реализовывается. Потому что у вас с самого начала нет урона. Да, у вас повышается скорость атаки, какое-то магическое сопротивление. Но по факту, давайте мы сейчас ее словим по стандарту, да. Но, но по классике, вам все равно не хватает э, ну, в начале урона. Просто в самом начале у вас не хватает урона. У вас есть за счет этих двух предметов скорость атаки. Да, есть. Вы можете делать пил-пил. За счет статика вы можете делать как вам сказать ну ассисты да то есть вы больше акцентируете себя как саппорт но надо акцентировать себя как кор ну возможно что то я не понимаю и как бы можете тоже попробовать эту сборку это делать сугубо ваше я вам ее показал сборка сборка давайте я вот так вот вам покажу ее вот можете попробовать так поиграть Каждому свое, ребят. Воу, воу, какая агрессивная джинса. Давайте мы ее развалим. Давайте напоследок мы ее развалим. Чтобы она не расслаблялась, да. Зайдем мы отсюда. Вот, смотрите, оп. А, и да, я вам хотел показать лазейки по карте. Вот у нее пол ХП, и мы ее просто добиваем. Так, давайте быстренько лазейки по карте, потому что гайд должен быть полноценным, гайд у нас долгий. Начнем мы, конечно же, с волков. Здесь у нас есть лазейка, когда вы находитесь лицом к волкам, вы можете сделать максимальный прокрут просто по, по всей оси. То есть, вот вам прокруточка, да? Лайфхак, где можно тут в лесу крутануться так, чтобы уйти от противника, или чтобы потом вернуться доиграть. Вот это место. Дальше. Вот такие всякие прицепляхи, ребята, которые... В узких местах очень сильно работают. Вы не сюда должны нажимать. Вы должны нажимать в сторону. Максимально в сторону. Да, то есть... Э, не конкретно сюда. Да, то есть потому что вы можете там спотыкнуться. А вот сюда. Видите? То есть вам нужно выйти. Вы оп, вышли. Так же самое на заход. Вы идете сверху. Если вы идете сверху, то нажимаете, конечно же, сюда. И заходите вот продлеваете к синему бафу максимальную дистанцию, да, то есть сокращаете вместе с ним в узких проходах, смотрите тут надо прям реально понимать вашу позиционку, если вы где-то лоханетесь, вы просто ударитесь об стенку, чтобы догнать противника, да, то есть это прям необходимость есть много лазеек, которые позволяют э, доиграть, вот вы идете с реки, противник у нас заходит, да, в этот зигзаг и вы что делаете вы уже его догнали да то есть вы тоже сыграли по зигзагу уходить отсюда сложнее как видите да то есть тут нужно выбрать позиционку нужно юзнуть скилл правильно да то есть вот неудобно а вот заходить удобно то есть вы выбрали позиционку сократили дистанцию да то есть но ну, это все вы будете вырабатывать ситуативно потому что мне тоже не всегда получается но тем не менее Выбрали позиционку, да, то есть залетели, использовали кряг и доиграли. Можно, конечно, уходить вот с такой помощью, да, то есть а доехали. На Анашора, чтобы его задамажить, классика, вот, влетели, раздамажили, поигрались, убежали. Дальше, с волками мы разобрались. Как чувствует он себя на линии? Чтобы играть на линии, нужно понимать, где находится противник. Самый простой способ к нему подобраться, это использовать крюк в эту сторону, пролететь и убежать. Либо же, наоборот, остаться там и сыграть. В некоторых случаях, когда вы играете на линии, нужно использовать крюк в стенку, чтобы сыграть в таком вот вариации сборки. Вот именно вот вы так вот, вот оп, собрались с со мыслями, пролетели, если он где-то в кустах стоит, и отыграли именно за счет того, что он стоит в кустах. То есть нужно пользоваться всеми стенками. Когда вас давит противник, вы, конечно же, можете использовать и сократить с ним дистанцию, и дать ему лещей. А когда у вас проблема на линии, вы можете крутануться вокруг башни, задефая мопчиков, нанеся урон. Но опять же, помните, большой КД. То есть возле каждой башни можно вот так вот крутиться, но можно и спотыкнуться, да, как мы видим. Если у вас большая проблема Прям вас гасят, вы стоите где-то возле товара, Вы там деретесь, там возле стены Прижались такие, там ва-ва-ва Можете использовать вообще впритык И просто разорвать дистанцию Если есть э, такая вот возможность Но э, Встреча с любым препятствием вплоть до героя э, Не приветствуется Почему? Потому что он вас остановит Поняли, да? Он вас остановит Хорошо, идемте в центр Нет, не в центр, давайте я вам покажу ближе к базе где тут можно крутануться? Можно крутануться здесь. Как видите, да? На своей базе. На вражеской не получится, потому что мы, мы там знаем, что нас там не пропустит. Можно крутануться здесь. То есть, как, как видите, мы можем крутиться вот а, вокруг наших препятствий, там, где они небольшие. Которые просто навсего небольшие. Так, погнали дальше, смотрите, вот здесь у нас тоже есть крутейка, да, будем крутейкой называть Вот наша крутейка, максимальная крутейка, да, то есть максимальный круг Тут тоже такая же максимальная крутейка, почему, потому что они зеркальные Таких мест мало на самом деле, то есть здесь мы, допустим, на верхнем мы не сможем крутануться, потому что она деформированная И это меньше, чем вот это как бы мы там максимально не хотели бы вот крутануться. Вроде как получается, да, но опять же не получается до конца. Дминкса, иди сюда, я тебя нагну. Вот, чтоб не мешало. Дальше. Ты не баф с этой стороны, как заходить. Вот, смотрите, можете зайти, как говорится, да, вот с помощью ягод, там где ягоды. Зашли, отыграли по кому надо. Выходить здесь, я, я вам говорил, что от, отсюда тяжело выходить, да. Тут надо осторожненько так двигаться. Чтобы, допустим, э, сместиться вот в эту позицию, там где я хочу сейчас поставить вард, да, и опять же доиграть, лучший способ выбежите, бежите, да, это представим, что вы на докалинии какой-то. Вы сокращаете дистанцию, то есть уже понимаете, что вот на углу куста, да, на углу куста вы уже должны идти впрыгивать. Вы влетаете и доигрываете по тому, кто здесь заховался. Непредсказуемый акшан. И опять же, вот с помощью углового вы уходите. Ну, разрываете дистанцию, если вы убили, у вас перезарядка была. Таких мест мало, то есть красные бафы, все бафы, это сложно. Когда вы находитесь вот в этой позиционке, и вам нужно выйти на ганг, то, как видите, вот лучший способ подобраться к товару. То есть, если противник, да, у нас находится вот здесь, да, то, а вы вот здесь. Вот, выбрали позиционочку, цепанулися и встречаете его уже здесь возле товара. Отыгрывайте. Вот здесь сложный, сложный поворот. Тут можно много раз спотыкаться, неоднократно спотыкался, поэтому будьте осторожней именно на таких поворотах. Потому что Акшан не любит вот узкие Узкое пространство <coughs> Оп Крутанемся и побежим Потому что мы опять же ударимся Крутанемся и побежим Узкие пространства он не любит <coughs> Для красного бафа <coughs> Лучший способ применения Зайти это вот Используя кусочек Кусочек уголка Драться вот <coughs> В этом аппендиксе Очень сложно Возможно но очень сложно как видите, не дает нам возможность крутануться полноценно. Мы сейчас где-то доударимся. Вроде как погнали, да, а уже оп, и стена. Поэтому все вот эти вот подходы, ребят, нужно тренировать, заходить в тренировку и использовать. Гайд на Акшана, как видите, он очень долгий, очень серьезный. И просто так вот захотел, пошел, накидал, не, не получится. Надеюсь, гайд был полезным, информативным. Не знаю, ребят, э, пишите ваши комментарии. Может, что-то я не усмотрел. Может, что-то не рассказал. Возможно, вы это узнаете на стриме. Если кому интересно, подписывайтесь на Twitch, отслеживайте. Там будет вся информация. YouTube-канал существует дальше, тут будут выходить видосики. Кому интересно, моя игра. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Йоу, она на Twitch. Все, до встречи, ребят.